Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале. А сегодня у нас небольшой, небольшой видеообзор. Я сейчас вам продемонстрирую работу электролизного газогенератора S 400 в паре с горелкой, предназначенной для резки металлов. А в данном случае эта горелка предназначена для плавки металлов. И мы будем плавить вот такой набор. Медный набор, состоящий из различных, так сказать, обрезков, обломков меди, в том числе вот часть кабеля, массой, массой 110 граммов. Итак, как я говорил, мы будем плавить 110 граммов медного металлолома газогенератором s 400 ACS. Использовать для плавки будем вот такую горелочку. Это горелка Дон 132П. Это вообще мини-резак, но в данном случае мы будем использовать его как горелку для плавки металла, которая для этой цели в принципе очень хорошо подходит в паре с любыми электролизными газогенераторами итак разложим обломки меди и начнем плавку Очень много времени уходит на то, чтобы расплавить кабель, потому что а, металл разбросан в очень большом, на очень большом пространстве. Соответственно это, на расплав кабеля тратится достаточно много времени и энергии. Сейчас это нам необходимо превратить в какую-то более-менее а, объединенную массу. И только тогда мы сможем начать ее плавить более эффективно также если вы обратите внимание сыпется очень много искр это остатки резины которая которая осталась на медном кабеле кабель по всей видимости когда-то был сильно перегрет и резиновая оплевка этого кабеля просто впечаталась в медные жилы сейчас а эта часть резины выгорает и что дает много искр и копоти ну вот теперь более-менее металл находится Упорядоченном состоянии теперь мы можем начать его кладку. Медь очень сильно зашлакована. Загрязнений у меди очень много. конечно же для таких телодвижений необходимо иметь а, тигель но за неимением такового нам приходится делать это на шамотном кирпиче но, тем не менее у нас что-то получается ребят напомню газогенератор S400 SES тут недавно прозвучала реплика от одного из наших заказчиков который почему-то не смог расплавить 17 граммов золота что мне показалось очень и очень странным по всей видимости он а, просто-напросто либо неправильно настроил газогенератор либо использовал углеводородную добавку низкого качества, либо абсолютно неподходящую для этих целей. Вы можете видеть, что 110 граммов, да, конечно, они тут катаются вот, из стороны в сторону. Собрать в кучу мне на кирпиче это все сложно, был бы тигель, сейчас весь расплавленный металл бы собрался в его центре. Но, к сожалению, этого сделать я не могу. Итак, ребята, вы а, видите, 110 граммов меди а, я превратил вот такую в такую лепешку. Повторюсь, собрать это а, в жидкую массу а, на шамотном кирпиче мне не представляется возможным, потому что на кирпиче происходят очень большие потери тепла. А если бы а, я использовал а, тигель, Весь этот процесс был бы более красивым. Но, тем не менее, вы можете увидеть, что 110 граммов меди было расплавлено. Итак, дорогие друзья, на этом я буду завершать свое видео. Благодарю вас за просмотр. До новых встреч. Всем пока.